Les amis. Здравствуйте, друзья! В холодное время года пища должна быть сытная и калорийная. Меня нередко выручают вот такие горячие бутерброды. Уверяю вас, что съев их, вы очень долго не почувствуете голода. Вдобавок, они невероятно вкусные и легко готовятся. Для соуса нужно растопить сливочное масло и засыпать в него муку. Перемешать. Должна получиться вот такая кашица. Посолить, залить молоко и, интенсивно помешивая, довести массу до полной однородности. Мешайте, не покладая рук. Комочки в соусе нам не нужны. Теперь закинуть слегка раздавленный чеснок и, помешивая соус, довести его до полного загустения. Осталось его приправить перцем или мускатным орехом, перелить в миску и накрыть пищевой пленкой в контакт, удалив заранее уже ненужный чеснок. Чаще всего для этого рецепта я использую тостовый хлеб, хотя можно и батон. Намазываю ломтики хлеба тонким слоем горчицы. Поверху идет толстый слой нашего готового соуса. Посыпаю тертым сыром. Сверху кладу ветчину или колбасу. Соединяю два готовых ломтика вместе, немного придавливая их. Опять щедро намазываю соусом и посыпаю сыром. В таком виде отправляю бутерброды на 10-15 минут в разогретую духовку. А вот такие эти бутерброды получились в разрезе. Можно их подавать так, а можно с яйцом. И в том и в другом случае это непередаваемо вкусно. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!